Бассейн не функционировал 4 месяца. За 2 года эксплуатации не чистился ни разу. Полипропилен восьмерка. Вот сейчас будем производить чистку этого бассейна и доводить до первозданного вида. Боковые стенки почистили. Дно еще не трогали. Надо позаниматься. Вот как это стало Все видно Наглядно